Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, Бовт Наталья. Итак, продолжаем заниматься дома. Сегодня у нас силовая тренировка на все группы мышц. Мы прорабатываем ноги полностью, затем полностью руки. И в конце несколько упражнений на коврике. Значит, нам сегодня понадобятся гантели полегче и потяжелее. У меня 2 килограмма и 3 килограмма. Итак, разминка. Делаем глубокий вдох, выдох снова. И еще раз. Плечи по округу. Назад. Снова пила. Вдох. Вытягиваемся. Руки в стороны. Вдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. По три. Вперед. Три. Еще. В себе. В сторону. В себе. В, в сторону. В себе. Сторону. Хорошо. Сделали глубокий вдох. Тянулись вверх. Руки за спиной Open в одну. В другую. Добавляем руки. И вверх. О, четыре. Вверх. Четыре. Круг. Двумя. Шаг. Маг в сторону. Вперед. Соединяйте пятку и ладу Wleżajem. Raz, спиной вверх, влез подъем плечи назад, вдох и еще размяри ноги в одну, в другую сторону для первого упражнения берем дантели выполняем выпады левая нога стоит у нас в упоре, приготовили правую, делаем выпад вперед правой ногой себе, выпад правой назад к себе и так вместе со мной 16 раз Ружина. Разняли ноги в одну в другую сторону. Положили гантели. Сделали вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Разняли ноги. В одну в другую сторону. И то же самое делаем с левой ноги. Разворот. Левая. одну в другую сторону, положили гантели, сделали вдох, выдох, и снова вдох, выдох, разняли ноги в одну в другую сторону. Для следующего упражнения снова берем гантели, ноги ставим вместе, приготовили право гантели перед собой можете взять либо одну тяжелую, кому удобно, либо две полегче перед собой прямая, живот потянут, делаем выпад в сторону правой ногой, сгибая две ноги, акцент тазом надо, затем возвращаемся обратно, 16 раз. 3 шага в сторону. Стоп. Опускаем гантели. Размяли ноги в одну. В другую сторону. Снова вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Размели ноги в одну, в другую. И все, в другой ноги. Берем гантели. Снова удерживаем перед собой. Левую ногу приготовили, живот подтянут. Ноги напряжены. Или шага в сторону. Опускаем гантели, оттолкнули плечи, сделали вдох. Выдох и еще раз вдох. Выдох. Разняли ноги в одну, а в другую. сторону. Еще раз. Вдох. И на выдох. расслабились Слегка подтянем мышцы ног. Правую согнули. Пятку с ягодицей соединяем. Стоим прямо, живот втягиваем себя. Колено с коленом вместе. На выдох. Отталкиваем колено назад. Прижимая пятку еще плотнее к себе. Еще четыре. Три. 2, Один. К себе. 4, Три. Колено подтягиваем к груди. Два. Один. Хорошо. Вторая нога. Пятку с ягодицей. Колено назад. И к груди. Снова вдох, потянулись вверх, выдох. Итак, для следующего упражнения снова берем гантели. Удерживаем их перед грудью, ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч, стопы разворачиваем на 35-45 градусов. На два счета опускаемся вниз до параллели с полом, на два поднимаемся вверх. Восемь раз. Медленно на три счета вниз. Раз, два, три. И резкий подъем. На каждый. Два раза присаживаемся. И два раза реверанс. Остаются впереди, левая за скиною и реверанс на два, восемь раз, на три, на каждый остаемся внизу удерживаем и прожина стоп опускаем на пол подъем Плечи назад, вдох, выдох, и снова вдох, выдох. Размяри ноги в одну, в другую сторону. И все с левой ноги. Берем гантели, удерживаем перед собой, ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч, стопы на 35-45 на градусов. На два счета 8 раз. на три счета вниз. Раз, два, три. И резкий подъем. На каждый. Два раза. И реверанс. В одну сторону другую. Хорошо. Оставили левую ногу впереди, правая за спиной. Реверанс на левой ноге. На два счета вниз. На два. Вверх. Четыре. На три. На каждый шап. Стоп. Опускаем гантели. Размяли ноги. В одну, в другую. сторону. Вдох. И снова вдох. Размяли. Ноги. Для следующего упражнения снова берем Либо две гантели, которые полегче Либо одну тяжелую Ставим ноги как можно шире Пятки разворачиваем вперед стопу четко в стороны Зажимаем ягодицы, таз подаем вперед Подкручивая копчик под себя Спина прямая, живот подтянут На два счета опускаемся вниз Колени направлены четко в стороны До параллели с полом опускаемся И на два поднимаемся вверх Восемь раз вместе со мной Поехали Сделали вдох, Потянули. Выдох. И снова вдох. Потянули вверх. Вдох. Размяли ноги. В одну, в другую. В сторону. Снова вдох. Потянули вверх. Выдох. И еще один подход. Берем гантели. Снова выстраиваем ноги. Ставим их как можно шире, пятки вперед, стопы в стороны. Зажимаем ягодицы, таз подаем вперед. И на два счета опускаемся вниз, на два, вверх. Восемь раз. Come Подъем, плечи по кругу, назад сделали вдох, потим, выдох, и снова вдох, потянули вверх, выдох. Разняли ноги в одну, в другую в сторону. Снова вдох. Потянули вверх. Выдох. И последнее приседание, которое мы делаем. Для ног. Берем гантели, удерживаем перед собой, ноги собираем вместе, живот подтянут. На два счета присаживаемся, удерживая колени вместе и на два поднимаемся вверх. Акцент тазом назад, показываю еще раз. На два счета вниз, на два вверх. При приседании пяток не отрываем. Итак, восемь раз. На три. Перезкий подъем. Восемь на каждый. Отстаемся внизу. Стоим на правой ноге. Левую отводим в сторону. Шестнадцать раз. Присаживаемся поглубже. Стоп. Опускаем гантели и медленно поднимаемся вверх. Сделали вдох. Потянулись. Выдох. Снова вдох. Выдох. Разные ноги в одну, в другую сторону. И последний подход на сегодня – Берем гантели, удерживаем перед грудью. Снова стопы вместе. Руки перед грудью. На два счета. Опускаемся вниз. На два вверх. Вместе со мной. На три. И резкий подъем. Восемь на каждый и правой ногой в сторону. Сидим глубже. Стоп. Опускаем гантели Подъем. объему плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз вдох. Вытягиваемся. Выдох. Размели ноги в одну, в другую сторону. И сразу же потянем мышцы ног правую согнули, снова колено с коленом, стоим прямо, живот втягиваем в себя, отталкиваем колено назад, затем делаем наклон вперед, пятку прижимаем плотно, колено поднимаем как можно выше, стоим, раз, стоим, два, три, четыре, колено груди, поплотнее к себе, стопа вперед, Захватываем ногу, выравниваем и пружина. Положили на бедро, сделали вдох, на выдох присед и наклон прямой спиной и пружина. Четыре, три, два, один. Сделали вдох, потянули вверх и тоже делаем с левой. Пятку с ягодицей, колено с коленом, живот втягиваем, стоим прямо, только колено назад. Наклон вперед, пятку прижимаем, колено повыше. Хорошо, колено к груди. Стопа вперед, выравниваем ногу. Хорошо. На бедро. Сделали вдох. На выдох присед наклон и пружина. Сделали вдох, потянулись вверх и на выдох расслабились, размяли ноги в одну, в другую сторону и переходим к мышцам рук. Для проработки мышц рук нам понадобятся и тяжелые, и легкие гантели. Сначала берем легкие. Ставим ноги на ширине плечи, руки поднимаем на уровне груди, плечи развернуты, грудь приподнята, живот подтянут, головой тянемся до потолка. Правую руку поднимаем вверх, левую опускаем вниз по диагонали и левая и правая рука, затем собираем перед грудью, левая рука вверх, правая вниз по диагонали и собираем перед грудью. Итак, вместе со мной. Два раза быстрее. Задержали. Опускаем вниз. Плечи по кругу. Назад. Меняем на тяжелый вес. На два счета разводим стороны. На два опустили. Со мной восемь раз. на три медленно поднимаем вверх раз два три и опустили раз два три опустили еще два раза хорошо проворачиваем гантели и полной амплитудой на выдох вверх на вдох опустили восемь раз Хорошо, легкий присед, хороший наклон, руки прямые перед собой. На два счета разводим стороны, на два опускаем вниз со мною Восемь раз. степь.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 Правая к себе. И левая к себе. Сделали вдох. На выдох. рассадились, Размяли ноги. И еще один подход. Все с левой руки. Берем легкие гантели. Перед грудью. Левая вверх. Правая вниз. Сразу вместе со мной. Раза быстрее. Задержали. Опускаем вниз, плечи по кругу, назад. Берем тяжелые гантели. И на два счета разводим в стороны.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 Держали, опускаем вниз Округленной спиной поднимаемся И снова плечи по кругу назад Сделали глубокий вдох Потянулись вверх На выдох руки за спиной Плечи вперед Поднимаем прямые руки вверх Смена Вторая рука впереди Плечи вперед И снова подъем вверх Левую к себе И правую к себе Сделали глубокий вдох потянулись вверх, на выдох, расслабились, размере ноги в одну, в другую сторону, для следующего упражнения снова берем гантели, живот втягиваем в себя, ноги на ширине плеч, коленки слегка согнуты, мягкие ноги, таз вперед, живот подтянут, делаем наклоны в одну сторону, затем в другую, старайтесь опускаться как можно глубже, дотягиваясь до колена одной гантели, вторую подтягиваем подмышечные подни, добавляя вес сверху, Живот потянут, и вместе со мной. И восемь в одну сторону. И в другую. И на каждый счет Стоп, плечи по кругу назад. Опускаем, берем тяжелые гантели, разворачиваем ладонями вперед. На выдох. Стоп. На два счета. Вверх. На два. Вниз. До половины. Восемь. Держали. К себе. Стоп. Выравниваем перед собой. Повыдах. Разводим стороны и снова. Хорошо. И заканчиваем полной амплитудой. Восемь. Легкий приз хороший наклон. Перерабатываем трицепс на два вверх, на два вниз. И на каждый еще шестнадцать. Ружина прямыми руками. Задержали. Опускаем вниз. Берем гантели чуть легче. Поднимаемся плечи по кругу назад. Разводим локти в стороны. На уровне груди. Собираем вместе на два стороны. На два. Собираем на два стороны. Еще. Четыре раза шестнадцать на каждый. по кругу. Восемь. Локти обязательно собираем. Стоп. Снова меняем на тяжелый вес. Остаемся в наклоне. На два к себе. На два. Вниз. На два к себе. На два. Вниз. Продолжаем. Обратите внимание, гантели прокручиваем ладонями вперед. Еще один. И на три. И на каждый счет. Держали. и пружина. Топ. Опускаем вниз и медленно снова округленной спиной поднимаемся вверх. Плечи по кругу. Назад. Сделали вдох, потянулись. Выдох. Снова вдох. Потянулись. Выдох. За последним разом оставляем руки вверху, живот втянули, потянулись одной рукой вверх, вытягиваемся второй. Еще. Сделали вдох, на выдох руки за спиной, плечи назад, подъем. Перед собой толчок. Собрали в кулак, назад. Правую к себе и левую к себе. Сделали вдох, на выдох отталкиваем прямые руки, живот втягиваем, вторая рука впереди и снова назад. Сделали вдох, по диагонали назад, тянем мышцы груди и по диагонали вниз назад. Хорошо, сделали вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились, размяли ноги в одну в другую сторону и все, делаем с левой. Берем легкие гантели, ноги на ширине плеч и наклоны в сторону. И 8 по 1. Живот тягиваем вправо. И на карты еще. Поглубже. Стоп. Хорошо. Меняем на более тяжелый рез и снова бицепс, стоп, хорошо, на два счета, вверх, на два, вниз. До половины. Восемь. Задержали. К себе. Стоп. Выравниваем перед собой. Выдох. Вводим стороны и снова. Хорошо и заканчиваем полная агретуда и 8. Легкий присед, хороший наклон. Перерабатываем трицепс. На два вверх, на два вниз. И на каждый еще шестнадцать. 16. Прямыми руками. Задержали. Опускаем вниз. Медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Плечи по кругу. Назад. Снова вдох потянулись вверх, на выдох, расслабились, и еще раз, глубокий-глубокий вдох, вытягиваемся вверх, на выдох расслабились, поднимаем одну руку, живот втягиваем себя, приподнимаем позвонок от позвонка, через верх вытягиваясь, наклон, раз, живот втягиваем, два, три, четыре остались внизу и рукой потянулись, четыре, живот втягиваем, три, два, один, хорошо, вторая, делаем вдох, через верх, наклон, раз, наклон, два, 4, 4 остались внизу и потянулись рукой 4 3 2 1 сделали глубокий глубокий вдох потянулись вверх на выдох руки за спиной плечи развернулись живот втягиваем поднимаем руки повыше перед собой пальцы прямые ладони раскрыли толчок назад собрали кулак пальцем вниз и снова назад левую к себе и правую к себе. Сделали вдох, потянули вверх, на выдох оттолкнули руки назад, живот втягиваем, тянем мышцы к груди и вниз назад. Правая на плечо, отталкиваем локоть по прямой назад, ладонь от плеча не отрываем, живот подтянут, ладонь освободили и локоть за голову. Вторая рука на плечо, четко назад. И за голову. Сделали глубокий-глубокий вдох. И на выдох расслабились. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Для следующих упражнений опускаемся вниз на коврик. Для следующего, последнего упражнения Мы опускаемся на коврик, разворачиваемся на спину, прорабатываем мышцы живота Ноги на ширине плеч, руки за головой, локти в стороны, подбородок к груди не прижимаем На выдох поднимаемся вверх, сокращая мышцы живота Стараемся ребрами дотянуться до таза, затем опускаемся вниз Вместе со мной три пружины и пружиним только вверху. Задержались. Опускаемся вниз. Руки плотно к ушам. На выдох. Поднимаемся вверх. Руками голову не обгоняем. Хорошо. Руки за головой, ноги вверху. На выдох. Дотягиваемся до стопы. ноги и по три раза руками тянемся вперед. Раз, два, три. За голову. Вторая нога. Хорошо. Ноги в потолок. На. Выталкиваем танцы вверх. руки, ноги в стороны, на выдох к противоположной стопе хорошо, согнули ногу и на выдох локтем дотягиваемся до колена Хорошо, согнули ноги, руки вдоль корпуса. Вверх. Вторая нога сверху и снова. наши плеч, руки за головой на два вверх, на два опустились. Остаемся, выравниваем одну руку и дотягиваемся до стопы. И на каждый счет. Хорошо, выравниваем ноги потолок, захватываем себя под бедра. Приподнимаем плечи, лопатки поясницу прижали. Руки вперед, ноги в диагональ. И удерживаем. Хорошо. Округленной спиной раскатываемся. И разворачиваемся лицом в публику. И последнее, что мы делаем, это планка. Ставим ноги на ширине плеч, локти перед собой в упор, локти четко под плечевым суставом, живот подтянут поясницы не прогибаемся. Головой тянем позвоночник вперед, копчиком тянемся назад, стоим, удерживаем положение, дышим. Еще четыре, три, два один, Собираем ноги чуть ближе. И правым бедром касаемся пол. 8. Только правым. 7. 6. 5. 4. 3. 2. один, Стоп. Ноги чуть через Снова стоим. раз, Дышим. 2. Стоим. 3. 4. Поясницы не прогибаясь. 4. 3. 2. 1. Собираем ноги. И левым бедром касаемся пол. 8. 7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 Хорошо. Согнули ноги. Сели на пятки, расслабились, сидим. Руки вдоль корпуса назад. Голова на бок, расслабили поясницу. Сидим. Хорошо, разворачиваем голову, медленно округленной спиной, поднимаемся. Вверх. Ставим руки перед собой. Округленной спиной. Вверх. Затем вытягиваясь через вперед, прогиб, живот втянули, голову назад. Снова округленная спиной вверх. Делаем прогиб. Живот втянули, голову назад. И снова округленный вверх. Собираем стопы коленей, опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам. И проезжаем вперед, подбородком, грудью животом, ложимся полностью, руки чуть вперед, выталкиваем корпус вверх, живот втянули, голову назад, опускаемся вниз, руки чуть ближе, снова прогиб, живот втягиваем в себя, голову слегка назад, и последний раз опускаемся вниз, руки еще ближе, выравниваем руки, живот в себя, втягивая живот, проворачиваем себя в одну сторону, и проворачиваем в другую. Хорошо. Опускаемся вниз. Ноги собрали. Руки в упор возле груди. При Приподнимаем ягодицы. Отталкиваемся руками. Округленной спиной. Поднимаемся вверх. Хорошо. Разворачиваемся ко мне лицом. Одна нога в сторону. Стопа на себя. Сделали вдох. Потянулись вверх. Через верх. Наклон раз. Наклон два. Три, четыре, захватываем стопу. Сидим четыре. Три, 2, один. Разворачиваемся лицом. Раз. Два. Три. Четыре. Прижались. 4, Три. Два. Один. Округленной спиной приподнимаемся. Меняем ноги местами. Правую согнули. Левая сторону. Делаем глубокий вдох потянулись вверх, стопа на себя, через верх, наклон, раз, наклон, два, три, четыре, захватываем, держим, четыре, три, два, один, разворот лицом, раз, два, три, четыре, прижались, удерживаем, четыре, три, два, один, хорошо, собираем стопы вместе, Колени в стороны. Делаем глубокий-глубокий вдох. Спина прямая. Колени пытаемся положить на пол. На выдох. Наклон вниз. И снова. Стопы на себя. Колени в стороны. Сделали вдох. И на выдох. Вниз. Хорошо. Разводим ноги в стороны. Стопы на себя. Делаем глубокий вдох. И на выдох. Наклон вниз. Поглубже. Еще. Четыре. Три, два, округленной спиной поднимаемся, делаем глубокий вдох. И еще раз на выдох. Вниз. Вниз. Поглубже. Еще. Хорошо. Делаем вдох, руки перед собой. На выдох. От одной ноги к другой. Снова вдох. На выдох. И еще раз вдох. Выдох. И снова вдох. Выдох. Отталкивая стопы назад. Наклон. Раз. Два. Три. 4 Хорошо. И собираем ноги вместе. Всем спасибо, кто занимался сегодня со мной вместе. Ставьте лайки, кому понравилось. Не забывайте подписывать на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!